Собираемся сегодня кататься на сноубордах. А на набережной Федоровского собираемся, в общем, потихонечку. Покажу, как надо шнуровать ботинки. Вот такие вот боты. Обычные ботинки, классической шнуровкой. Может, кто-то и не знал, скажет, да, вообще проще щапариные репы. Но тут есть, конечно, свои нюансы. Надеваем гетры. Подштаников у меня нету, конечно же. Это плохо. Одеваем. Чтобы не натереть ногу. Далее вставляем ногу, после чего слегка притягиваем. Вот немного. Немножко вставляем, выкладываем. Дальше. Поочередно затягиваем нижний часть ботинка. Нормально так затягиваем. После чего крутим. Завязываем, потом начинаем шнуровать верхнюю часть слегка немного. Вот остаются длинные концы, да, вот такие. Что если мы с ними делаем? Мы просто берем и шнуруем в обратном порядке вниз. Вот таким вот образом. И завязываем на середине ботинка поэтому вот такая вот штука получается небольшие короче концы остались и все вообще красота. ходить можно нормально в случае чего и здесь все равно расслабиться а нижняя часть ботинка будет держаться крепко так как здесь есть ну такой небольшой переплетение узелка вот на этом все в принципе вот так вот она Выглядит. Карулин, катать. Тебе вообще неудобно в ботинках. И ты посмотри, как он неудобно. Сейчас по Малой Покровски двигаемся А впереди ЗАГС Тот самый, который снимали Фильм Выпускной В общем осталось еще может быть С километрик нам пройти И все будет тип-топ Все, ты опаздываешь Такие вот у нас Улицы Нижнего Новгорода Красивые убраны С таким вот красивым асфальтом Такие дома у нас Новые Со старыми дырами В общем смотрите ребята В чем фишка Первый раз когда вы Останавливаетесь где-либо на склоне Как ложить сноуборд Кладется сноуборд в случае чего вот так Он точно у вас не свалится Не убежит, не уедет Никого не повредит Одна нога готова я, конечно, не знаю, как я поеду отсюда. Возможно, разобьюсь. Я еще езжу херово я так скажу. Будем сегодня учиться ездить, пытаться вон там подальше на переднем канте. Ну, сейчас скачусь на заднем. На заднем скатиться, я скачусь, это точно. А вот насчет остального не знаю. Ну чё, Погнали! нахуй! <смех> <смех> <смех> так я скатился, вроде бы нормально. Все сильно укатано, короче, вот. Вроде, ну, так нормально. А Серега все еще никак не может уходиться. Наверное. В общем, это набережная Федоровского здесь вот, во, во, во, вот там. Поехали, езжай, я посмотрю здесь катаются и на тюбингах, на, на, на всем что угодно. Блядь. На лыжах, наверное, нет, но на сноубордах точно их катались. На передний кант, смотри только не наткнись. Единственный минус подниматься, блин. вообще не неохота. Я вообще зарылся, бля, пиздец. А -а -а, собака. Че, дубль два? Как всегда. Погнали нахуй. Я там так очковал, отвечаю, ехать. Скорость высокая, не видно просто дальше, как группироваться вообще. Все, все сливается, в общем. Снег или не снег, там кочки есть, нету. Вообще непонятно, едешь туда, чего, как. Пошли туда, там где написано Нижний Новгород. Ну да, там свет хоть есть. Че, я погнал. Почему она так мало пишет, сука? Две штуки должны не гореть Они сейчас не горят вообще Я кантом разрезал провода 26-й наш <свят> На 45 поехали Все На 45-м отсюда уедем Уедем только в гору и через метр мост И зато на Сорминском повороте остановимся а, Горячий чаек Это вообще бомбовая вещь Ждем значит 43-й Или на 45-м вот, Поехали на 45 Там как-то на Сорминском повороте